Я Леонид Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема наполненность. Какую бы мечту вы не загадали, какое бы желание вы не решили реализовать, какую бы цель вы не поставили в своей жизни, все это будет ничто, если вы не будете действительно сильно желать. Это так называемое наполнение. К примеру, вы что-то затеяли, у вас появилась некая цель. Вы продумали все до мельчайших тонкостей и решили действовать, будь то бизнес, какое-то обучение, любое дело. Так вот, очень важно быть наполненным. Что это значит? Нужно жить этой мечтой, нужно жить этой целью. Ее нельзя отпускать, ее нельзя временно оставлять. К примеру, вы решили стать, ну, образно говоря, музыкантом. Вы купили все необходимое, инструмент, оборудование, начали двигаться к своей мечте, учите нотный стан, обучаетесь, к примеру, клавишным. И потом на какое-то время вы как бы остыли, решили чуть-чуть отложить в сторону, немного отдохнуть, расслабиться. Так вот в такие моменты вас ожидает самое коварное проявление судьбы. Вас отбрасывает назад на огромное количество времени. На большой срок вы отдаляетесь от мечты. Вы теряете наполнение, вы не наполнены. Вы должны быть внутри, буквально заполнены до отказа желанием, желанием себя реализовать, то мечтой, которую нельзя оставлять даже ночью. Если я о чем-то мечтаю, я чего-то по-настоящему хочу, я никогда это не бросаю. Я не даю возможности себе отдохнуть, не даю возможности своей мечте либо своей цели, погулять немножко в стороне от меня, пока я что-то придумаю либо новое, либо наберу сил, я не даю отдыхать себе. У меня постоянно наполненность того, о чем я мечтаю. Другой пример. Вы хотели получить некое образование. Вы, к примеру, пошли на курсы. Либо ищите клиентов для какого-то бизнес-проекта. Вы каждый день должны уделять этому массу времени. Вы постоянно должны быть на пределе. Каждый день должны работать, не покладая рук. Вот как только вы дадите слабину, как только ваша наполненность начнет уходить, вы начинаете расслабляться. Забросьте время на это дело. Отключите телефон. Можете не принимать звонки вообще. Перестаньте этим не интересоваться. Считаю, что я к этому вернусь немного позже. Вот тут подстерегает очень большая опасность. Я повторюсь, в эти моменты вас отбрасывает назад. И очень серьезно. Когда возвращаетесь, вы видите, что многое упущено. И вы начинаете почти с нуля. Так вот вы теряете эту наполненность. Наполненность – это состояние, при котором вы всегда... Держите руку на пульсе, никогда не отпускайте, всегда об этом думайте, вы внутренне наполнены этой мечтой, сознанием того, что вы должны делать, к чему стремитесь и что получите в итоге, понимаете? Не упускайте свои шансы, не отодвигайтесь назад, не давайте мечте, либо себе передохнуть, перевести дух, так сказать, этого быть не должно. Все остальное второстепенно, прежде всего мечта и цель. Двигайтесь планомерно каждый день. Бомбите по всем направлениям, не сдавайтесь ни на минуту, никаких передышек, пока вы не добьетесь желаемого. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.